Oh, Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Сегодня мы решили заснять ремейк видео прошлого года на тему, сколько стоит построить дом в этом году. Сегодня у нас 2023 год, на рынке есть новые тренды, позволяющие оптимизировать стоимость строительства дома. Что-то стало дороже, что-то стало дешевле. Расскажу о моментах, которые позволяют сегодня уменьшить стоимость строительства дома на этапе проектирования. Также мы расскажем о базовых комплектах которые следует учитывать при выборе проекта, который непосредственно повлияет на стоимость реализации самого дома, рассмотрим на примере одного, двух- или трехэтажного дома. Смотрим. с выбора проекта дома здесь можно попойти по двум основным путям либо выбрать типовой проект который будет стоить в районе 40 50 тысяч для дома 100 200 метров квадратный либо э, пойти по пути индивидуального архитектурного проектирования там проект будет уже существенно дороже это в районе 200-300 тысяч рублей за проектную документацию и везде есть свои плюсы и минусы есть вообще самый дешевый способ это начертить проект на листочке под копирку выдать строителями они будут строить это ничего не стоит но здесь кроется ряд рисков и на этапе строительства точно возникнут дополнительные затраты на какие-то доделки типовой проект является такой золотой серединой по стоимости то есть это не очень дорого в то же время есть определенные нюансы, сейчас расскажу какие. Первое, когда вы начинаете строить по типовому проекту, вы приходите, садите его на участок, и он уже начинает не соответствовать, потому что это типовое решение. Оно сделано по-среднему, для средних грунтов, для среднего рельефа на участке. Каждый участок все-таки индивидуален, грунты, рельефы, какая-то местность, ориентация по сторонам света везде индивидуальная. Вот. И вы когда начинаете строить по типовому проекту, что-то начинает всегда меняться. Это, во-первых, дополнительное время для контроля. Во-вторых, это дополнительные затраты для реализации. Где-то надо что-то выкопать, что-то дополнительно подсыпать. Пристроить какую-то террасу с другой стороны. Потому что справа у вас сосед с каким-то большим забором. В общем, вот этот процесс начинает постоянно изменять бюджет строительства в ходе реализации и я на самом деле такой путь не совсем приветствую я все-таки приветствую индивидуальное проектирование, это не потому что я непосредственно оказываю такие услуги у меня тоже есть типовые проект, кстати это я приветствую потому что индивидуальный проект, он строится непосредственно под заказчиком и под участок вы на берегу можете учесть все нюансы учесть мнение профессионала, который может рассказать, как его правильно посадить, сориентировать по сторонам света, относительно других строений, как правильно посадить, как сделать так, чтобы у вас даже на небольшом участке было ощущение простора, да, как сделать так, чтобы на видовом участке вам захватить максимальное, максимальный эффект перспективы с вашего участка. Вот сейчас находимся на объекте с индивидуальным архитектурным проектированием, у нас здесь дом, 300 метров квадратных слева Финский залив большие сосны и весь вид с этого дома, все панорамные окна, которые есть, направлены на эту перспективу, то есть заказчик из дома будет любоваться вот этой перспективой, это Заложено прямо в проекте. Второй момент, это количество деревьев. Можно обратить внимание, здесь сосны, вековые, большие, очень ценные. За всю нашу жизнь мы не вырастим ни одного такого дерева. И если у вас на участке есть хоть одно дерево, которое реально ценное, сохраните его. Постройте дом вокруг него лучше, но не срубайте. Здесь сделано именно так. Пару деревьев все-таки пришлось отсюда удалить, но тем не менее там 90% деревьев, которые были на участке, сохранены и дом вписан между ними. Можно посмотреть, как шикарно это смотрится. Это можно сделать только при помощи индивидуального архитектурного проектирования. Типовое решение ни одно такой вопрос не решает. Это первый момент. А второй момент, который влияет на бюджет. Индивидуальное проектирование учитывает сразу нюансы участка все, то есть геологические условия, перепад высот не застройки что немаловажно при проектировании учитывает все плановые инженерные сети допустим вот здесь планируется бассейн в типовом проекте такого не будет здесь сразу это учтено заложено заказчик на берегу понимает сколько это будет стоить они а играют в лотерею и каждый раз ему какие-то фокусы выпадает за которые он должен платить После выбора проекта начинается этап подготовки площадки к строительству. То есть изначально участок это либо лес, либо поле, либо какое-то болото. И для того, чтобы начать строиться, его надо подготовить. То есть подсыпать дорогу для того, чтобы техника могла заезжать на участок. Вырубить деревья, отсыпать торф, если он есть завести бытовки, туалет, подключить электричество и воду к участку. Это следует учитывать в бюджете перед началом строительства. В среднем сейчас это стоит примерно так, что 10 тысяч рублей за сотку участка, это стоит его зачистить, то есть срубить деревья, их пошинковать, вывести с участка, чтобы этого не было. Въезд в среднем, если в щебне, это в районе 50 тысяч рублей. Перевести бытовку туалет и в целом их сохранить на этап строительства, это сегодня примерно 15-20 тысяч рублей в месяц. Подключить электричество там или воду, это уже особенности местного поселения. Ну так скажу, что вода может быть и не обязательно нужна на стройку, можно ее привозить, это не так дорого стоит электричество, все-таки нужно, потому что каждый день строители работают с инструментом, включают его в розетки, и если не будет энергии, это будет дорого для заказчика, потому что генератор, если привозить, это уже в день тысячи две будете выкладывать. На чем можно оптимизироваться? Ну, во-первых, купить бутовку и туалет сразу себе поставить на участок и в него уже строителей заселять. На этом можно экономить, потому что в аренду будет стоить дороже. Можно не проводить сразу воду, а ее привозить, потому что в ходе строительства уход за скважиной может быть дороже, чем э, завоз воды. Э, в остальном сэкономить не получится. Стройку надо нормально начинать. Изначально подготовиться хорошо, для того, чтобы она прошла быстро и в процессе не было проблем с какими-то дорогами, с какими-то лишними деревьями, падающими на дом, ну и прочими нюансами. После подготовки участка начинается уже этап реализации дома на конкретном участке. Первым этапом идет строительство фундамента. Сейчас можно возводить монолитную плиту, ленту, цокольный этаж или свайные различные конструкции. Стоимость, конечно, в каждом случае будет разная, но следует учитывать ключевые вещи. Первое. На этом этапе лучше завести сразу все наружные инженерные сети. Это воду, электричество, канализацию, дренаж, ливневые различные трассы. Все, что у вас будет под землей, лучше сделать сразу, чтобы потом не перекапывать. Второй момент. Выбор. Конструкции фундамента лучше делать на этапе проектирования и геологических условий. То есть где-то рациональнее забить сваи, на них залить какую-то ленточку и на нем строить дом. Это будет выгодно. Где-то выгоднее залить просто монолитную плиту. Если у вас перепад высот, может на насыпать и поставить плиту, можно врыть цокольный этаж. Все эти решения принимаются на этапе конструктированного и архитектурного проектирования. В целом, задача, чтобы фундамент стоял, никуда не уходил, не трескался, не лопался. Самые экономичные решения это свайные конструкции. Это либо винтовые, либо забивные сваи. Сразу, опять же, скажу, что такие решения подходят больше для легких домов. То есть это либо брусовые, либо каркасные дома. Для, для каменных домов такие решения не подойдут, поэтому мы их, честно говоря, редко строим. Следующий вариант – это уже монолит. Это либо лента, либо плита. Такие решения хороши. Стоимость за метр квадратный сейчас составляет в диапазоне от 10 до 12 тысяч рублей. Третьим решением, самым дорогостоящим является цокольный этаж. Я, честно говоря, строю цокольные этажи хорошо, но своих заказчиков максимально от этого решения отговариваю, потому что это реально закапывание денег в грунт. Но бывает обстоятельства, в которых ну, он просто просится, если у вас склон, видовой участок, но ну, надо его залить. Вот. Но если у вас плоский участок, земля позволяет, лучше этого не делайте, залейте просто фундамент и на нем стройте одна или двухэтажный дом, это будет выгоднее для вас. Важным моментом, к которому всех призываю, при расчете бюджета учитывайте стоимость устройства, пирога, пола первого этажа. То есть, если вы заливаете фундаментную плиту, вы сверху еще кладете утеплитель, заливаете стяжечку, кладете плитку. Кто-то хочет деревянный пол, Тогда лента будет, наверное, разумнее. Если вы заливаете ленту, потом планируете делать стяжку с полом, посчитайте экономику. Плита может быть выгоднее этот нюанс. Но в целом в рамках бюджета строительства устройство полов первого этажа надо учитывать. После выбора фундамента переходим к определению материалов, стен и перекрытий будущего дома. Сразу скажу, мы строим каменные дома, поэтому про дерево ничего не знаю, рассказывать не буду. Дерево хороший материал, но мы работаем с камнем. Значит, что касается камня, есть три основных технологии сейчас. Это когда у вас стены именно из каменных конструкций. Это может быть газобетон, поризованная керамика, кирпич, керамзидобетонный блок. То есть любой стеновой каменный материал, это стеновая конструкция. В целом материал и технология хорошая. Сейчас газобетон, опять же, подешевел относительно прошлого года. Если в начале прошлого сезона он строил, стоил в районе... 8-9 тысяч рублей, сейчас это пятьсот-семь тысяч рублей. А вот мы работаем с материалом ЛСР, Уж, уже устал его рекламировать, скидки не дают, но тем не менее материал хороший. Я уже несколько раз говорил о том, что строительные материалы, такие как бетон и газобетон, сложно проверять на строительной площадке. В рамках общей сметы они имеют небольшой вес, но имеет критически важный показатель Для жизни будущего дома Для его срока службы Что касается остальных строительных каменных материалов Порезовка там, или кирпич Они по цене тоже чуть-чуть просели Сейчас выгодно на самом деле покупать а, Вероятнее всего это связано С понижением спроса Каким-либо, но вот сейчас э, Цены на строительные материалы Стеновые реально дешевле, чем в прошлом году. А В этой технологии есть оптимизация за счет толщины стен заполнения. Вот здесь, допустим, газобетон толщиной 300 миллиметров. Понятно, что в перспективе будет это утепляться, но так как этот материал сейчас не является несущим, он а выполняет роль лишь заполнения и ограждения дома от наружной среды, здесь можно экономить. Но опять же, так как у нас сейчас газобетон реально подешевел, но оптимизация сомнительная, возможно, сейчас выгоднее строить конкретно из газобетона, но у него есть тоже свои минусы. Это уже не вопрос бюджета, а вопрос архитектурных решений. Вот здесь, допустим, у нас свободная планировка, в центре есть несколько колонн, но тем не менее можно создавать большие открытые пространства, высокие помещения, открытые пролеты, как, допустим, вот здесь у нас терраса, это позволяет делать монолитный каркас, газобетон этого позволить сделать не может собственно, и для того, чтобы принять решение, нужен вам монолитный каркас или газобетон, что по цене более оптимально, надо разрабатывать проект, его считать и уже под этот бюджет подгонять проектные решения. Следующим этапом идет устройство перекрытия. Сейчас есть три основных технологии. Деревянная, сборная, железобетонная или монолитная. Так как строительные материалы сейчас подешевели, подешевела и доска, и фанера, и арматура, и бетон, в целом так сказать, развесовка по стоимости осталась прежняя Монолит сейчас самое дорогое самое дорогое решение, но оно имеет опять же свои преимущества, позволяющие реализовать сложные, интересные архитектурные решения по стоимости развесовка примерно такая, деревянное перекрытие полный пирог, то есть это балки, снизу подшива утепление, сверху черновой пол с пароизоляциями составит в районе 3, -3 500 рублей за метр квадратный, Перекрытие сборное железобетонное будет составлять в районе 4-5 тысяч рублей, монолит будет близко уже к 6-7 тысячам рублей, ну то есть по стоимости сами определяетесь. важно опять же учитывать именно эксплуатационные свойства, вот именно на перекрытиях они сильно разнятся. Важно учитывать это. Возможно, чуть-чуть переплатить, но получить тот результат, который вы хотите, с которым вы будете долго жить. Формирование бюджета строительства вашего будущего дома является крыша. Сейчас существует несколько вариантов устройства кровельных покрытий. Также есть в целом основные конструктивные решения. Сейчас есть тренд на устройство плоских кровель, ПВХ-мембраны уменьшается в цене, типовые мембраны растут в цене, но есть существенные ключевое отличие. Есть скатная кровля, есть плоская кровля. Вот по нашей статистике, по тем расчетам, которые мы делаем, мы сейчас выявили то, что плоская кровля получается выгоднее. Почему? Потому что, во-первых, скатная кровля имеет большую площадь, то есть у вас вот треугольник, две стороны, они больше по площади. Плоская кровля это просто плоскость, которая ну, реально меньше, чем вот этот скат. Это раз. Второй момент, Особенностью архитектуры скатных кровель является наличие свесов, то есть по кругу у вас 0,6 или 0,8 метров всегда есть свес кровли это увеличивает площадь кровли в среднем где-то на 30 процентов то есть в целом при строительстве дома одинаковой площади площадь скатной кровли будет на 30 процентов больше чем площадь плоской кровли при этом стоимость метра квадратного плоской кровли составляет сейчас примерно 25 где-то там 27 тысяч метров квадратный это с учетом монолитного перекрытия. всего пирога который поднимается над ней Скатная кровля составляет примерно такую же стоимость, но опять же здесь есть ряд различных вариантов устройства кровельного покрытия. Допустим, металлочерепица будет чуть дешевле, но там тоже зависит сильно от именно финишного покрытия. Есть мягкая черепица, есть пальцевое покрытие, самое дорогое, и там цена может доходить уже до 30 тысяч за метр квадратный. Здесь... Как бы Надо ориентироваться на архитектуру. Кому-то прям нравится скатная крыша, но ну тогда что поделаешь, надо ее делать. Кому-то нравятся плоские крыши, кто-то находится в таком вот раздуме. Также моментом, который следует учитывать, это заполнение оконных проемов. Сейчас есть два основных технических решения: это либо пластик, либо алюминий. Пластик хороший материал, но есть особенности. В Проемы высотой более 2,3-2,4 метра. Пластики перекрыть невозможно. Надо делать алюминий. Он уже дороже, чем пластик, но тем не менее у него как, нагрузки он выдерживает большие. Цена за пластик примерно в районе 18-20 тысяч рублей за метр квадратный, алюминий в районе 35-40 тысяч рублей. Есть разные производители, есть разная фурнитура, но вот ориентируйтесь на этот ценник. Также следует учитывать момент, что, допустим, если рассматривать стену полный пирог, это несущий материал, внутренняя отделка, наружнее утепление, плюс фасадная отделка. По цене получается примерно равная стоимости окна и, возможно, где-то следует увеличить площадь оконных проемов без увеличения бюджета. А может, на этом можно поймать оптимизацию по цене. Такие решения можно принимать только на этапе проектирования именно архитектурного в паре с расчетом бюджета. Вот. В общем, эти нюансы можно учитывать. В целом расскажу небольшие итоги. Мой рецепт правильного строительства дома. Первое. Лучше делать индивидуальный архитектурный проект. Это позволяет учесть все ваши хотелки. Уложиться в плановый бюджет, сразу рассчитать все затраты, которые будут у вас происходить в процессе строительства дома. С типовым проектом так не получится. Будут постоянно какие-то топнички, изменения, что будет отвлекать и по времени, и по деньгам. Вот. Второй момент. Стройки из газобетона. Газобетон, по моему мнению, наиболее оптимальный материал по своим эксплуатационным свойствам. По цене он сейчас просел. Это выгодно, это хорошо. Третье. Не забывайте про монолит. Сейчас арматура дешевле. То есть можно э, какие-то технологии применять монолитные. То есть это перекрытие, консольные свесы, ставить колонны, тем самым создавать более открытые пространства, выполнять более высокие потолки и ставить витражи. Значит, четвертый момент. Третий момент. Это кровли, это плоские э, крыши. По моему мнению, вот это лучше намного, чем... Капные крыши, во-первых, у вас нет в конструкции дерева, а дерево это потенциальный материал, который со временем разрушается, гниет допустим, монолит или бетон, ему без разницы, он прослужит долго. Все остальные наполнения крыши, они такие же, как у вас делается на скате. То есть срок службы мембраны существенно выше. Второй момент – это создание дополнительного пространства, ну, то есть открытых террас больших, еще что-то. Третье – это в целом оптимизация по цене, потому что площадь плоской кровли меньше, чем скатна Это экономия денег, это точно, это мы уже считали много раз. Ну и последний момент. Планируйте оконные проемы так, чтобы поставить туда те окна, которые вы хотите, которые вы запланировали в бюджете. То есть пластик дешевле, но есть ограничения по площади проемов. Вот этот момент учитывайте, тогда в бюджет вы сможете уложиться. В целом, подводя итоги, скажу так, что чтобы уложиться в бюджет, который вы запланировали, надо разработать проект. А чтобы разработать проект, надо спланировать бюджет, который вы хотите а, посту, потратить на строительство своего дома. Потому что дом это такая вот бездонная бочка. Аппетит приходит во время еды. Хочется постоянно сделать лучше, лучше, лучше. А если не считать деньги, то вообще можно не достроить. Лучше сначала понять, что я хочу построить дом там, допустим, за 5 или за 10 миллионов рублей. В рамках бюджета этого запроектировался и уже можно спокойно выходить на стройку и реализовывать. Спасибо всем, кто смотрел. Кому было интересно, пишите комментарии, ставьте лайки или подписывайтесь на наш канал. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Всем Пока!